Министерство иностранных дел России вернуло Украине ноту протеста, направленную Москве в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИД. «Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения реакции», указывает в заявлении. В ведомстве отметили, что никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве. МИД также призвал Киев признать реальности исторический выбор жителей Крымского полуострова. В ведомстве добавили, что ничто не изменит того факта, что сегодня и навсегда — это российская земля. Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым 18 марта, в годовщину пятилетия вхождения полуострова в состав России. В заявлении говорилось, что поездка президента — это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины а также циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права. В тот же день в НАТО призвали Москву вернуть регион под контроль Киева. В МИД в ответ призвали смириться с осознанным выбором крымчан и отметили, что мировое сообщество не понимает, чего хотят жители полуострова. Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина. Равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированным.